Друзья, всех приветствую. Сегодня постараюсь ответить еще на один самый часто задаваемый вопрос по поводу русофобии в Грузии, отношению к русским, русскоязычному населению. Очень много про это пишут. Так вот, на практике, лично я, я был в Грузии около трех недель, я не заметил какого-либо ущемления моих прав по национальному признаку. То есть и местах там общего пользования и в кафе и в барах и в магазинах и в такси и сообщения с на улице э -э ничего такого не было то есть все достаточно доброжелательные гостеприимные адекватные никто никого не обзывает не ущемляет там не бьет э -э и так далее да у меня есть социальные сети в частности например в моем тиктоке в комментариях действительно можно найти очень много высказываний да, там Грузия вся увешана украинскими флагами, словами поддержки. На стенах можно найти не самые лицеприятные надписи про граждан Российской Федерации. Но в целом вживую об этом вам, даже если кто-то там и не поддерживает политику России и кто-то там где-то не любит, но вживую вам об этом никто не скажет по крайней мере я таких случаев не знаю хотя активно тоже общался и с людьми которые там живут и которые отдыхали и читал чаты всевозможные ничего такого не заметил один раз даже была история когда я просто шел по улице сидела женщина уже в возрасте она спросила откуда я и была очень рада что люди из россии приезжают в их страну спрашивала как понравилось ли мне говорила, что мы вас очень любим, приезжайте и так далее, и так далее. То есть старшее поколение действительно очень тепло относится. Молодое поколение, да, в большинстве своем они уже ориентированы на Запад, на Европу. Многие из них уже не говорят по-русски, потому что просто позакрывались российские русские школы и перестали обучать русскому языку. Но в целом страна, на мой взгляд, опять-таки, достаточно безопасна. Для того, чтобы посетить, там, как турист, никаких проблем у вас не возникнет. Учитывайте это. До новых встреч.